Всем я, с Лев, ребята, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт, ребята, и в принципе поиграю в SkyVals и в принципе, ребята, погнали! Сразу, ребята, хочу извиниться, то что роликов уже не было 5 дней, э, я хочу очень сильно извиниться, потому что как бы, ну, обещал то, что ролики будут раз в день, хотя бы раз в два дня, то есть, и, и вот, э, не было их в 5 дней, может быть, уже даже 6, когда этот ролик выйдет. Если что, записываю в 5 апреля, сейчас вечер, поэтому я могу нести как-то, ну, всякую дичь, да, э, там, и так далее, да. Э, блин, я забыл сменить кит. Ну в принципе не, окей, okay, да, в принципе окей, okay. иду, ребята, как бы давайте золота вещи, да, и все будет, ребята, отлично, да. Я снимал сейчас полтора часа, то есть пытался заснять ролик, да, и поэтому я очень устал, да, поэтому я сейчас смогу проиграть, да. Ээ, это, ребята, обычный скайвэрс, да, и. В принципе, окей, okay, да, попытаюсь сделать повеселее серию, чем в третьей части, да, повеселее, там, что-нибудь еще, да. Хотя я сейчас не веселый, но всё равно какой-нибудь монтаж могу сделать, да, постараюсь, да. В принципе, окей, okay, да, полтора часа я не мог записать, потому что у меня бандикам начинает запись просто непонятно как, то есть у меня он то начинает нормально записывать, то нет, я не понимаю на самом деле. У меня на пень я запишу 10 минут, ну или 5 минут, ну, то есть ролик. А потом я посмотрю, и у меня ничего не записалось на пене. Я просто начинаю такой, ладно, ладно, ничего страшного, там, может, кнопку забыл нажать, потом еще раз. И вот так на протяжении полтора часа я делал, да. Ну и надеюсь то, что сейчас я запишу наконец-таки ролик. Все будет как надо, да. Так, окей, я в принципе скидываю этого чувака на меня нападает. другой чувак и меня убивает. Вот это поворот. Сразу хочу сказать то, что я реально устал, и поэтому, да, хочу извиниться, то, что я не буду сейчас как снимать катки, где я выигрываю и так далее, да. Э, опять, кстати, эта карта. Помните, из второй сей по Skywars эта карта попадалась, да. В принципе, ребята, окей. Выберу я вот такой вот кит. Я реально очень устал, да. Поэтому я сейчас как-то не четко говорю, да. Я это сам слышу, да. Прекрасно, поэтому... Ну, поэтому слышу, да. Я даже не знаю, что сказать. Но в принципе, окей. Попытаюсь сейчас выиграть, да. Я в Майнкрафт очень давно не играл. То есть я не играл. Практически я играл только, может быть, часа два. За все эти пять дней. То есть часа два поиграл, а то это было не сегодня. Да. В принципе, окей. Ну, полтора часа записываю, я не знаю, это считать или нет, как сыграл. В принципе, ладно, я сделал много киллов уже, на самом деле. Сейчас я попытаюсь еще тебя слить. Мне, надеюсь, дадут минутку покоя хотя бы сейчас. Так, э, видимо, дают. Окей, дали мне немножко минутку покоя по крайней мере не умру если столкнут. есть эндерперлы очень крутая вещь так окей здравствуйте мистер чувак э -э Блин, боюсь да все правильно тпхнулся все давайте мы его попытаемся убить и мы его убиваем достаточно быстро я сразу бегу на центр так есть на центре я э -э смотрим что у нас тут есть у нас тут есть ничего да э -э Оригинальный ответ, да. Так, э, хорошо. Я становлюсь веселее, если этот ролик запишется. Еще я буду бегать от радости, если честно. Так, э, где чувак? Мне вот это интересно узнать на самом деле. Так. Ды -ды -ды. Ага, вот он, окей. все, это было очень быстро. Я его упьем очень быстро нашел. Упс. Ай-яй-яй. Блин, не успел. Так, опа, мы так делаем. папа па па И мы тебе сейчас попытаемся скинуть. Или убить. Наверное, убить. Да, мы его убиваем. Фух, ребят. В принципе, это победа. Эээ, надеюсь, вам понравилось. Это Сея, да, у нас получается Два раунда, да, получилось э, Ну, в принципе Окей, да, будет у нас два раунда Я очень устал Да М -м -м, В принципе, у меня 69 левел Все, ребята, все спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, извиняюсь за такой маленький ролик Потому что реально устал Скоро будет новый ролик Всем спасибо, пока-пока